Так, посмотрите на нашу эльфовую башню. Я чуть-чуть немного переоделся. И хочу показать вам много всего. Во-первых, посмотрите, как переделали эту фигню. Это все mm -hmm. классно. Дальше. Так, посмотрите на наш новый банк. Мой ресторан туда переносят. Вы еще не доделали... Так, звоню мистеру бабу. Так. И также здесь мы уже сменили валюту... Звоните мистеру бабу. На вверх. вот эту. Алло, мистер Бак? Мистер Бак! Называем тебя. Что за сигнал? Мистер Бак. Мистер Бак. Мистер Бак. Бак. Дике, давай. Бак. О боже, сколько пропущенных. Алло, что надо? а а алё, алё, алё, алё, алё, на дом Адриана забирайся, на дом Адриана забирайся. Бегу. Кто а там 503. всякую а, фигню азар. молотит? Пусть заткнется, пока он... <плотный> всякую фигню кто-то молотит, а, даже здесь а, слышно. а ты там, короче, что-то сказал. Где мое сопротивление? Че у меня одно, одна жизнь, привет. вы чё? О, боже, это что? Привет. Какая -то, какая -то О, привет. ты, Класс, ты делаешь к... среди квами? Я не ходила. Это Не это белый это белый. Белый. Это Сегодня, наконец-то произойдет латынь. то, что я Феликс. Я кажется, знаю, кто это. Стой. Это, не... это Феликс. Гори, гори, я не... Нет. Не а пол... сила катаклизма, я не ни бояшь ничего. Ах, ты... Ай, как больно! я почти я вашей силой. Так подождите. нем не сработает ни апорт, ни катаклизм. А супер шанс, а супер -шанс мой точно сработает. А ага, Супер шанс. Мы поджигаем тебя. Мы должны понять, Когда мне нужно будет еще принять душ после того, как вас победить. Я не пойду. Не знаю, у него проблема. Он черный стал. Это Ферикс, он же не вылечился. Какой вояж? Стойте, не, Бо трогайте, не трогайте, не трогайте механизм. Тут что Мне кажется, Отойди. А, он Да, я вижу. Я же и Он может так. любого. Я не понимаю, что это и зачем ему это. Мы пока это трогать не будем, но где он? Сзади! Веном! Ну, у него Веном в руке! Будьте аккуратны! Нельзя, чтобы нас парализовали! Я короче, побежал в воду, да, кстати! я не работал! Ай! С кем он работал? Привет, не парализован! Так, с одним разобрались, Он парализован. Тихо. Лошадка? Снимайте да, с лошади. -герой? Так Он Шо? герой. А, ладно. Так, что я смогу еще теперь? Привет. Сила быка. Сила быка. Похвально. Ну, ладно. Похвально. Ты не сможешь мне ничего сделать. Да, ты уверен? Да, Дальше, давай. А нора там, Баникс. Да кто такой тупой? Собака. Собака, я тебя грею сейчас. Где эта тупица? Он наверху, на этой лестнице. Ты... Ты... Да, судите, Стой. Супер-кот, за мной. Нет, таймер нужно спрятать. Быстрее, супер-кот. У меня еще три минуты поэтому. Ну, ну, ну, Суперкот Быстрее, быстрее, быстрее сюда Мне мало времени Ой, Все, я так, спрятал, шат. Шат. так, надеюсь здесь никого нет трансформируйся И дай мне свой талисман Мне что срочно он это? нужен. Угу. Давай так, так, срочно, Держи Вот этот Пока на время Я пойду Я понял к чему это Только так мы сможем его победить Трансформация. Тики. Ай. Плак, ты тупой. Сюда иди. А, кстати, я не Киплак, я слиялся. Иду к ребятам. Так, всем привет. Приветики. Кот нуар. Я. Кто там тонет? Это. Лошадь. Там тонет лошадь, я спалил свою личность. Полезная лошадь. А, так. Слушай, я Бояш. тебе я, я скажу: у меня себе котнуар. Какой котнуар? Да. Я бак Бакнуар. Бак бак а, у меня есть. У вот этого дорогого человека а. у него есть антимонстр какой-то при руках. Я хорошо, Слушай, знаешь, я еще понял, слишком много, чтобы я поставил второй шанс, и ты не смог загадать желание. Так что. Ты а я? А чё... Кто сказал, что я буду? видишь, к чему этот супер шанс? У меня, меня времени тайминг не идет, чтобы с тобой а, да. мне развлечься, перед тем как э, я знаю, как тебя победить, хочу с тобой просто посражаться. Иди ко мне. С тобой М -м. так весело М -м. драться. Бак это такая проблема, я же говорю. У него есть эти монстры какой-то под одной. Да. Он не поможет тому, когда я это сделаю. Он сейчас. У него сейчас много сил и энергии в нем. Если в него. Потом я объясню вам. Пойдемте наш план обсудим. Мне интересно, двигается? Я знаю, у какая-то магия. Может, она снимает Использовали себя... Использовали вен? Я понял то, что я придумал кое-что. Она... Так. Пчела вернулась в наш... Ставь, Дай нам план обсудить за мной. Хорошо. А пчела, <связывается> а, пчела. <связывается> С неё спал веном. С неё не может спать веном пока я это Я, не... я это не захотел. Сколько? Ты... А, ты захотел? Он же а у тебя... Не было ничего. Ладно. Вообще не было ничего. Ладно, вали отсюда, да, на планы обсудить. Конечно, вы что? Я ж хороший злодей, да? да. Да ладно, я сейчас всех перенесу, и ты ничего не сделаешь. Я к вам. А я запрещу. А ты знаешь, где мы? Я запрещу же. свое перенести. чтобы ты ко мне переносился и вс. Ну ладно, тогда мне просто не будет не составить туда забрать камень пчелы, да? Да, давай. Так, полбесы. Ой, ну, короче, герой. Объясняю вам. План мой. Смотрите, в нем сейчас находятся все 19 квами. 19 же их или 16. 19. Все 19 квами находятся в нем, вся их энергия. В одном кваме в Тике находится очень много энергии. Это ни один человек, может, не, не выдержать. Не знаю, как он выдержал такую нагрузку, но он какой-то особенный. Но, есть. Есть способ его победить. Мне выпал супер шанс ⁇ балок. Эм, угу. Когда я использую катаклизм, это же энергия и очень большая, что после этого можно просто, ну, все, сдохнуть сразу. Мы немного сейчас его там побесим, отвлекаем. Потом бам, я его супер шансом, ой, супер шансом игре катаклизмом шлеп и все, и ему конец придет. Во-первых, ему будет хуже, чем обычно, и а, что там дальше произойдет. мне без разницы, просто мы избавимся от него. Так, а пока ищем его, где он там? А, да, ал ⁇ Ал ⁇ Ну, от такого хозяина бы я ты бы улетел. Ты чё, который свою личность палит. Вот хозяин. Ага. Я бы на тебя, Эй. Бы а Ай, что за Венера? фигня? Ты как умер. Ну, ладно. Кого умер? Э так, И где он? Где он, он находится? Он, он, он, он, он, он, он И сейчас мне кажется, он нас на детей. Где он? А, а Во, привет. Привет, как привет, где дела? Что? Нормально. У тебя как-то. Мне Я тоже все хорошо. Принялась. Ты знаешь, ты не используешь нам мне веном, поэтому мне и не страшно. Можешь побить меня. Да, зачем мне бить с тобой? Я могу с тобой по щелчку пальца пальцем распла... распра... расп... расправиться. Тот момент, как ты скажешь. У тебя нет шансов, если ты хоть слово скажешь, я просто щелкну пальцами и отметается все на тот момент, когда я начал забирать силу к вам. Точнее, когда забрал силу. Не беси меня, иначе и ты попадешь под мой веном. Mm -hmm, ладно. Когда, я когда я это сделаю, ты даже не успеешь моргнуть пальцем, как ты исчезнешь. Тебе нужно сказать желание свое. Да мне и не надо сказать желание. надо сказать. Зачем мне говорить это желание? Бояж. Как страшно. Ну, что? Я сейчас Привет. Ну зачем ты зашел сюда? Ну а зачем ты поймал его? Ну, он под Веном, он ничего сделать не сможешь. Но это так, чтобы он не затыкался там. Ага. -а. Зим... Хочешь тебя бить-то огрею? Хочешь я тебя катаклизмом грею? Давай. Тебе-то я что ничто сделать не смогу, а вот на лошадке, если я её ударю катаклизмом. Так, быстро свалили отсюда. Проверим, что будет, если я лошадку ударю катаклизмом. Да не, не Но надо. Зачем? Или собаку. Пили да ладно, давай один на один сразимся. Не, ты же вс знаю. всесильный. А, ты же ничего не боишься. А труша. я вот... Подожди. Я вот все при... могу. У него все силы, и кто-то боится сражаться. Иди ко мне. Да подожди. К вами пытаются вырваться полезные mm -hmm. создания. Пытаются вырваться. Ну давай. Ну давай. Пойдем прямо на крыше. Да на мне это ничто не сделаешь, потому что на мне сила быка. Никакая твоя сила на мне не сработает. Правда. Ну давай да, сразимся. Пойдем. Пойдем вот сюда на дорогу. Да-да. Пойдем. Пойдем. Пойдем. Черепах, мы не мешаем. Так, так, так. Жаль, что ты не, не знаешь кое-что. Ну, ничего страшного. Готов? Проиграть. Да. Мистер Ба, чемпион! Иди сюда. Стой, Стой. Есть, одна, есть одна идея. Точнее, предложение. Ну, то есть, уговор. Амулет от Акумы. У амулет от Венома. Убери, пожалуйста. Хорошо. Иди сюда. Все равно. У него силы создания разрешения. Что не все? Мне надо отдать защитную книжку. Подожди, у меня еще книга защитная от Венома. Это просто от силы там от Венома. Э -э -э так, пароль на двистенье. На книжке пароль. Я что-то вижу только книгу и перу. Не вижу там пароля. Там пароль внутри. А может, так, в раз. Нет, не, не трогай, не смей трогать вы всех, не не кроме одного, которому пищу? я дал и амулет, потому что. А, ну Отвешу ты ему ничего не я, сделаешь. Не ли, не я ты ему тоже по... отойди Я на... ему я сейчас не отдам последнее. А давай да, не, не. Держи свою книгу а, Мою книгу Ну все, давай, убери их Убери их от дороги Мне нужно, чтобы никто <кхм> не мешал. Да, стоят Будь заденен, на да. <с> я их сам уберу <с> Я не могу до них они они сразу их Ладно, я их уберу Так, сваливай сюда. Ты как двигаешься? Хотя, наверное, после биты я ему голову сломал Ничего страшного. Интересная ну все, да. Давай. Я э Тебе говорю, я кинул подкову, она как то отталкивающая. Да, вообще, как это... Сейчас мы выгоним этих двигателей. Че? Так, Да я их отгоню, все. Отогнал был. Вроде один карапас не двигается. Всё. Ну Давай. Давай, раз. Два. Три. Давай. Нет, ну нет. Я видно проиграю сейчас. Чем... Где же он? Нет, нет, нет. Только не это. Я его... Не увижу. А. -а, -а, -а. Так, где он? Буду стоять на страже. Ему надо, чтобы меня задеть, дети появиться. Кыш-кыш-кыш-кыш. Кыш-кыш отсюда. Тяжелый. Ах ты. Появился. Все отзываю тебя. А, тебя. Глухой Феликс, я отзываю тебя. Ой. Ой, да. Да. А, это все. А... это, это все. Мы Первый был это... Синтимонстр. Так уходи быстрее Подождите, я если... Верни... В... создай Феликса, который будет так. Этот же, но без сил. <таскоррёшь> Стой, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Подожди. Чудесный... Упадковый. Мою, я тебе А, сейчас, подождите. Чудесный мистер Бак. Так, фух. У меня было все спланировано, я знал, что я делаю. Он был с этим да. Ты не сможешь его вернуть. Мы все. Что? Что? есть, Он Да. Но, да какого вы что, Феликса вы выиграли? Вы вообще без даривы ничего не сделали. Все сделал я бесполезные. Кого ты сделал? Арил, ты что ты сделал? А да, ты... Что -то сделал? Я тоже теперь выйду. Вы что думаете, вас... Феликс, тут... Феликс только на вас напал а? без даривы. Феликс да, на Нью-Йорк также напал. На мы его садов. не выиграли-то? Мы его выиграли. Мы выиграли его, начали допрашивать. Как он отсюда пришел, да? Как он, он нет, он создал своего синтимонстра. Какого синтимонстра? Своего синтимонстра, то есть по похожий на него, но другим характером. Зверь. Вот, и он напал на нас. Мы с ним сражались, сражались, я его начал допрашивать, типа, что ты знаешь, что создал твой хозяин? И тут он пропадает. Так, Ф мы, Ф получается, мы другого Феликса, э мы настоящего убивали. Вы, видимо, настоящего, ты э того, что вы прибили настоящего, прибился и синтимонстр. Ну, вот, я Да, без И без да. Стойте, а что? Подождите. Что вот такое? Что <севизод> э, э, такое? Там жил, коробка как какая-то лежит. А, <севизод> это, это от его. А это. что тут было? Это, короче, Темная шкатулка. Ух ты ж, наконец-то можешь вернуть ее в храм или отдать мне ядом. Отправление. А что тут было? Здесь типа он такой коробочку положил фелисман и забрал? Нет, использовал супер шанс. Я и все вернулось на круги. Я не то, что как это здесь появилось, как он забрал силы. Вот я не понимаю этого. какая-то фигня. Там какая-то фигня была большая, потом бам-бам. Кого? Там короче он питал силы хватит себя. Она как выглядела? Он А он посередине, а а он посередине тут нему. по этике было отсеки, там флаг был. Да. был. Там были тети, да, а да, тут были, были нему, да, Тут да. были типа Орика, отсеки, а тут были типа волк. Да. Мне надо перезарядить да? к вами, побудьте здесь пока. Угу. Ну, собачка, собачка, посмотри, а она х... вот так вот выглядела, посмотри, она так выглядела? Что? -то? Ну вот, посмотри, я палки показываю тебе, сей, катушки показываю тебе, Да. О, привет. Здравствуйте. Как вас дела? все плохо, очень плохо. Как вас дела? Очень хорошая женщина, мы с ней пойдем переговорить. Так, слышь, еще раз ты струнешь своими лапами да, тебя... Орел, я тебя. Сейчас... Орел, орел. Что ты мне сделаешь? Давай, что? Вас освобождаю тебя от ответственности. Конечно. Мной... Ага. Не все так сейчас просто. На не бойся, но меня. Не... Да, да, да. да. Не Проверим. Не давай. Хорошо. Давай. Да, так, это так сюда я? идите. Я так вижу, вы от Феликса избавились. Да. да. Ну, не только от Феликса, а тут еще Ареас сказал, что от Славика еще какого то это теперь типа, Сентимонстр. Угу. От Славика, ну это его Сентимонстр. Мою личность вы никогда не узнаете, я буду скрываться всегда за этой личностью. Вот ну, ты такая. Но ну, ты прям, прям на какой-то Эм... Вот. Ты прям на Эмили похож. Ты ты прям Эмили. в себе. Что? Что? Что? что? Она это такое? Так, ладно, балбес, вы меня бесите. Это бояш! Что это мне? такое? Не да не Инвиз. Я в этой цели не находиться. Какая ну, особенная чин, где Она это... а в магазине находится, ты врешь. Так, ладно, балбесы, хватит меня. К чему я вам пришел? Такие, как ты. Ну, зачем, да? Сделал Но... вывод. Боню. Тихина. Ч тишина. чему я сделал вывод? Чем я пришел к вам вообще? Чем я пришла? пришел, мне без разницы. Не буду говорить, кто я. Тот, мражник, у которого у всех все талисманы мисс Рабага. Я знаю, где находится его логово. И где? А, смотри, рас... бегу, спотыкаюсь, рассказать да, тебе. Давай, давай. Я забираю это все. оно Дом будет Павлин, всели в неё, мокро, и это. хорошо. Давайте. Пойдем по тихой грусти поговорим о личном. А лично, лично не публично? У вас да, лично а... да, не это. а давай, по-моему. Пойдем с тобой, поговорим. С Отойди, а, не а ты? ты. Мне надо с павлином поговорить. А под... вот, да. Иди сюда. Какое расстояние? Иди сюда. Ну Ну-ка, э ви... ну свалили отсюда. Мы реально не просто. Пойдем за мной пойдем сейчас, вам, знаете, сейчас ли, я включу ты, силовое ты, поле ты, ты, ты бы, бы еще громче сказала это пойдем фиг... пойдем да, да. Свалила отсюда Свали, у, тебя 3 Свали, дом, 3 секунды, дом, у тебя три секунды три секунды быстро у тебя три секунды свалить отсюда Сейчас... Идем за мной. Пойдем. Поднимайся что вверх. Что... что это? Поднимайся вверх. <ш Toronto> Все, мы здесь. Okay. Нас здесь не найдут. И мы можем обсудить дальнейшие планы. Итак... Как вы уничтожили Феликса? Филипсан, просто... Взяли, уничтожили. Каким да. образом? Ну, я его отозвала с Он синтимонстр? Ну да. Он я создан настоящим того. талисманом? Mm -hmm. По идее, да. Значит, настоящий талисман у тебя? Наверное. Mm -hmm. да. У меня исторический талисман. Точнее, из, из прошлого, дальнейшего. Прям супер-мега-прошлый. Поэтому я не могу в этот талисман из-за старья поставить некоторые чипы, которые мне нужны. Вот. Поэтому что я хочу сделать? Вселить в тебя мог. А теперь снять я мог. Ну, все, можешь идти. Спасибо за новый талисман. Ну, посмотри на свой костюм. Эм... Спасибо. Теперь у меня <судили в глаза> новый талисман. Туту. у эм... Привет. <сист> Привет. <сист> Всем пока, Привет, неудачники. Не понял. Я сейчас из себя все переверну. Женщина. Женщина вышла. Эту женщину? Куда эта женщина? Куда она исчезла? Все. Теперь Куда вы эту меня эту не найдете. <къем> <къем> Перезарядился. Положил... Тики очень много кормил, потому что много слияния сил. Так, алло, вы где? О, Боже, где все герои? Скоро буду. <къем> алло! Да. <къем> да, иди отсюда. Иди мне там иди сквозь отсюда. Чё, тупо, что ли? Здравствуйте, здравствуйте, здрасьте. отсюда. Пойдем. Так, надо костюм изменить, почему-то у меня костюм не будет. Так, да ты... не... Вам что по башке стукнуть? Быстро! Я иду... Я иду на его квартиру смотреть. Иди сюда. Я вообще к охраннику зашел. Пойдем. Вот это чей? Вот сюда пойдем. За мной. Проходим. Давай талисман. <соединяющие> а талисман это мне. Вы что делаете? Ну, это Олег, павлина вы, талисман. Олег, да вы без Дарьки, Павл, и, вы, вы, Настоящий... А короче, как-то забрала мой талисман. Урау, я сейчас <сёк> понимаю, что твой настоящий талисман Павлина у, у нее, а она тебе подложила исторический. Скидываем мне его, ладно. Это проблема, потому что у нее в новом талисмане больше возможностей. Ой. Ладно, хотя бы избавились Слушай, от одного. Если ты думать, что мне помощь, не учиться, Герои все свободны, прожить. мне пора... Какой-то бесполезный... Ты какой третий брашник, что ли? Какой-то 25 миллионов... А, давай. Матео, а, давай его отпинаем. О, мужик. Что, что тебе нужно? Да, Может, ты ведь такой страшный прикид, серьезно? Ты, ты страшный. А, наверное, ты Фиш... как страшный как пень вообще. Даже как я сдружил с таким как ты. Ой, нет. гуляй, Вася. Да. Фиш... ты мозгов, как Так, ладно, буду телевизор снять. Вали, Вали отсюда. Сюда. Вали не отсюда. Не Уделяет на тебя хоть какое-то внимание. Вали отсюда. Да я выхожу, ты мне... Я... Вали с моего я дома. С так, дуру. я тебя сейчас битая грею. Быстро. Так, я выхожу, тут нельзя выйти, дура тупая. Как тут нельзя выйти? Выходи. Вот балкон открыт. Через Давай. через дверь. Через балкон вылетел, быстро. И через дверь выйду. Быстро через балкон вылетел. Давай. Рабыни. Давай. Рабыни. давай, у меня позитивные эмоции, слушай. Хочешь, ну, я я тебе селен, тоже тоже меня. Конечно. Да-да-да, давай, вали отсюда. Через окно. Через балкон. Хорошо, вали. Быстро. Сматывайся отсюда. Вали отсюда. Давай, сматывайся отсюда. Пошел. Вышел из моего дома. Быстро я тебя сейчас отфигарю битый, ты меня понял? Да, ты да, что, вот вышел из моего дома из сказал? Э -э -э, Вышли из моего дома. Бражник, бражник, бражник. Я сейчас чихану, как все видите, из этого дома, если я чихану.